И тело легкое не сковывало холодом Над ней невластны были силы притяжения Она гасила в окнах свет, ища пристанище И разрезая руки в кровь осколком ранящим Крушила стекла хохоча в изнеможении Она бывала на полу и королевою, и верной подвесной Вплывали в вальс и танцевали с этой девою Ей сам маэстро целовал колени нежные И музыканты жали руки, аплодируя Не зная, что над нехорошей квартирой Она летала не святая и не грешная И, возвратясь в свое окно с рассветом пятницы И становясь вполне приличной святой и дамою не глядя в зеркало охваченной рамою она наденет на себя земное платье пересечет нескучный сад спеша к любимому и по дороге встретит И отразиться в патриарших девы вечную, И навсегда Москва останется помеченной Разлитым маслом под трамвайными колесами. И навсегда Москва останется помеченной Разлитым маслом под трамвайными колесами.